Привет, друзья! С вами Коуч, психолог и канал Точка Роста. И мы сегодня будем говорить о том, как в сложной ситуации сохранить себя, свое внутреннее состояние, чтобы не сойти с ума, не превратиться в невротика, а просто иметь свежую здоровую голову. Итак, то, что происходит сейчас в Украине, это очень-очень трудно. Трудно от слова «непросто». Я не хочу говорить другие слова, потому что каждое слово имеет свою силу, имеет свою вибрацию и прорастает в нашей жизни. Есть вещи, которые мы можем изменить, и тогда мы должны приложить все усилия, чтобы изменить. Есть вещи, которые мы просто должны принять, потому что не можем изменить. И то, что сейчас происходит в нашей стране, я лично со своей позиции изменить не могу, но я могу, изменить свою жизнь, свое состояние, состояние своей семьи, состояние своего окружения, и я поэтому записываю это видео. То, что сейчас происходит на заправках очереди, э, сумасшедшие очереди к банкоматам, в магазинах, э, вы можете это посмотреть. Но самое важное ⁇ это то, что внутри нас. Наш внутренний мир ⁇ это то, что с нами постоянно. Внешние обстоятельства, события, они меняются. Но наше самочувствие, наше счастье, оно там, в нашей голове, в нашей душе. И я сейчас хочу вам просто дать две простые техники, которые нужно делать одну за другой, чтобы вы могли не сходя с ума, не нервируя себя, не срываясь на близких, не впадая в депрессию истерику, просто пройти сложный период своей жизни. Он бывает у всех. Сейчас в Украине эта война, или та ситуация, в которой мы находимся, я не знаю, как правильно сказать, но у каждого из нас она бывает по-своему. Итак, первое. Когда ты не можешь изменить ситуацию, можно сделать такое упражнение, как встреча с безысходностью можно сделать ее физически, да? упереться в стену, надавить со всей силы руками, прижать, чтобы тело начало выдавать эту безысходность. Да? Вот давишь, давишь, давишь, ничего не происходит. И когда тело слишком сильно напряжется, потом сесть в кресло, развалиться и просто вот в таком вот состоянии понять «все, безысходность» и уйти в свои чувства, в переживания, побыть в этом, встретиться с этой безысходностью, с этим бессилием, которое на самом деле у нас часто бывает. И здесь очень многие боятся это упражнение делать, потому что говорят, ой, будет еще хуже. Нет. Когда мы встречаемся со своей отрицательной эмоцией и проживаем ее через тело, она ослабевает. Если же мы все время закрываем эту дверцу, что эта эмоция постоянно фонит и постоянно нервирует. Вот сегодня мы с семьей сели, обсудили, что бежать мы не будем. Мы остаемся в Украине, мы остаемся дома. Конечно, мы как здравые люди. Запасаемся водой, наливаем пить, питьевую воду, купили какие-то продукты, думаем о том, где будем разводить костер, если не будет газа, как мы будем отапливать себя, свое жилище, если не будет электричества. Мы все это продумали, и тогда уровень напряжения и страха отпускает, и тогда у тебя снова включается логика. Собрать сумки, подготовить на экстренный случай эвакуации, решить те вопросы, которые ты можешь решить, остальное принять и перейти к следующему упражнению. После того, как вы сделаете упражнение безысходность, бессилие, после этого лучше всего помогают техники дыхания. Как это работает? Страх – это эмоция, которая включает в нас адреналин, включает у нас кортизол, и тело перестает испытывать боль и становится очень-очень сильным. Но этот же адреналин и кортизол, если вы не собираетесь спасаться от того, кто вас а, преследует физически, животное или человек, который угрожает вашей жизни, то этот гормон кортизол разрушает вашу нервную систему. Итак, чтобы выйти из этого состояния, мы садимся в любую удобную позу и начинаем дышать животом так глубоко и сильно, чтобы немножко начала кружиться голова. И делаем глубокий вдох, как делают йоги. Живот, потом грудь, потом плечи, потом выдох через плечи, через грудь, через живот. Живот приходит к спине и снова и вот такое вот Цикл дыхания нужно повторить 10 раз, думая только о вдохе и выдохе, только о вдохе и выдохе. Дальше, друзья, мне очень помогает мантра Ом Манхшивая. Я сажусь и просто ее пою. Ом намангшивая, Ом намангшивая". Я не прекращаю петь, пока мое сознание не переключается. Это такое состояние полутранса. Слова не очень понятны, да это и не нужно. Нужно просто уйти из состояния тревоги и начать вибрировать, излучать, чувствовать спокойствие в той мере, в которой вы можете себе его создать. Кому не подходят восточные практики, молитесь той молитвой, которая вам близка. Молитва православная, любая, это не важно. Важно, чтобы вы подключились к высшей силе, доверились и приняли от нее поддержку. Это позволит вам просто психологически чувствовать себя лучше. Я надеюсь, что мои Простые рекомендации вам помогут. Я точно знаю, что тот период, который сейчас идет, он временный, и он обязательно закончится. И мы точно будем идти к своим целям, желаниям дальше. Но здесь и сейчас нам нужно сохранить себя, транслировать спокойствие для своих близких, принять то, что сейчас есть, и просто жить жить, а не существовать, не мучаться, а просто жить, друзья. И эти простые техники, которые я вам дала, точно вам помогут. Пишите ваши вопросы в комментариях, пишите мне в личку. Я с вами, я готова оказывать абсолютно безвозмездно поддержку тем своим э, землякам, соотечественникам, которым сейчас трудно. Можете пересылать мое видео, я не отказываюсь от своих слов. Я знаю много техник, я готова работать в групповых программах. Друзья, вместе мы справимся. До встречи на следующем видео. Если отзываюсь, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.